И это я молчу о том, что бабки сахара сахар раскупили, менеджеры бумагу, ну, а об остальном вообще говорить нельзя, там, до 15 лет. И когда это мы с вами в такую жопу-то умудрились провалиться, а, Игорь Маркович? Олег Владимирович, беда ведь не в том, что бабки сахара сахар раскупили, не в том, что менеджеры бумагу сожрали, и даже не в том, что мы в жопу провалились. Нет. А в чем тогда? Беда в том, что мы в этой жопе обустраивались начали.